2 июня, скважина пробуренная, обесинская, здесь будет баня, вот фундамент сделан, скважина получилась 6,50, 6,50, 10 литровое ведро набирается за 32 секунды, просто все идеально, вода отличная, глубже, глубже здесь есть глубинные жилые, но там вода желтеет, двухвалентное железо, а здесь вот прям просто все идеально, так что скважина закончена. Сейчас работы, выдвигаемся домой. Александр. Уже падает. Ну, да. Хорошая вода. Да, вода хорошая, чуть -чуть хорошая. Все Но знает. Наша отличается. Конечно. Хотя тут, тут никаких. Даже принципов нет. Есть какой-нибудь далекий, знаешь, такой? Знаете, только анализ покажет. Ну как в вскипятить? Ну что он тебе покажет твоё кипячение? Нет, быть... Ничего он тебе не покажет. Вкус поменяет. Ну, ага. Сахар, да, да, что-нибудь. Да, а потом да. перегнать. Ну, да. да. -ма, она машина. Да, смотрите, ребят, резко ливанул. Едем со скважины. Вот такая вот погодка. МЧС прислал сегодня смс-ку, что ожидается ураган, ливни. Будьте осторожны. Вот. Валистый ветер. Мы ну, назад завтра передали. Ну вот или или на сегодня. сегодня. И на сегодня, да. Но на камеру плохо видно. Тут вообще все заливает прям. 2 июня. Второй день лета. Как лето вам? Вчера было лето. Ну, второй день лета сегодня лето и завтра лет вот. 3 июля скважина номер один 3 июня скважина номер один просто очень много скважин уже путаешься не усыпаешься такое, такой недомогание уже такая вялость усталость Вау. я думаю кто будет такие же ощущения испытывает а, вы, а в этих местах вообще плита бывает? Первый раз. Первый раз. Нет, не хм, Плита. Ниже Она ниже Она идёт же, да? Вот и идёт. Ну и всё. Она тоже может быть водяная, кстати. И подостойник надо в ней сделать. Просто водоноса было там сантиметров 40. Вот я будет вымывать, там по левому песок, песчаник прессованный. Плита кончилась, пошла глина. 13,5 получилось. А, 13,5. На 8 тоже жила была, тут у кого-то на 8 скважины, у кого-то на 13. Промывать И еще... Давай-давай, обсыпай. Александр обсыпает скважину песочком. Там обсыпает, а здесь вода выходит. Вот то же самое и происходит на скважине. Когда штанги меняешь, а песок не замыло, и он осыпается, либо до конца не вымыла его весь песок, вот э, происходит фонтанчик и штанг буровых. Кто видел? Вот то же самое. Песок осыпает, а сюда вода выливается. Сейчас принесем. Сейчас покажу, что вода льется. Вот так, короче, осыпается. Александр собирает насос. Лев. Сколько он сейчас стоит? Сейчас не знаю. 4,3 стоил, да? Я брал 4,3,50. 4,3,50. Но ну, они уже подорожали по-любому. Все повзлетало. Клапана 400 рублей хорошие. До воды 2 метра сейчас замерил. Скважина 13,50. На 8 был водонос, Но интуиция подсказала, что нужно будет глубже. Это, кстати, место такое, но нестабильное. Это вот это место, где у меня есть ролик, где мы подключаем на две бесинки один мотор. И никаких изменений нету, И мы потом переключаем его на одну бисинку. Напор рывками, рядом одни колодцы. Вот. 3 июня, первый запуск. Скважина обесинская игла, 13,5 метров. Обсыпка произведена песком. Ждем воду. На улице... Настоящее лето, как мы видим, выключаю, включаю, в данных местах напоры небольшие, но компрессором замечательно выкидывала. Насос еще не особо сильный, самый слабенький в этой серии. Вода. Если не пойдет, вода опять отключаете. Опять залегаете. Да, да. Но это делается один раз, вообще клапан он стоит. Он потом, вот, на данный момент, видите, она вот, вошла. То есть э, вода клапан ничего стоит, чтобы вода не ушла в ага. вот, да, складу. Вода, уйдет... вода, кстати, на вкус вообще прикольная, прям вообще, прям. ну, на вкус как бы питьевая. Само собой, так нельзя говорить, но по крайней мере, без всяких привесей там, запахов и так далее и бухолинтного железа. Пробрил скважину, заработал на еду, на обед, молодец. А у тебя скважина, обсадная труба там, Толь? Ой, я даже что-то и не помню, какая. На любом случае, Нет. А Алло, Тёрка. Да-да. Ну, смотри, здесь у меня даже киловатт ездил. И а получается да. на сегодняшний день киловатт ездил получается, дешевле. Приехали на вторую скважину, 3 июня. Трактор отгоняет, чтобы мы могли заехать в ворота. Что там? Да там трава, нахер надо. Ну, ну задом подъезжай, будет. да и все. Ну, Заказчик немножко пьяненький, Иван. Обычное дело, что? Лето. Жара, деревня, лето. Да. 3 июня, скважина номер 2. Ну да. Александр соорудил вот от дождя такой навес. Натянул пленку. Дождик не кончается. Есть старая скважина, даже две старых скважин. Одна послужила 12 лет, другая 7 лет. Сейчас покажу. включай. А он накрыл, блин. Кругу положил. ладно. Потом, потом покажу. Здесь, короче, скважина. 3 июня, скважина номер два. Место дислокации поменяли. Навес опять сделали на новом месте. Вода вся ушла. Ой, сейчас покажу. Вот Иван. Зажить, да? а -а -а. Начали вот здесь бурить. Навес старый остался. Вода вся ушла вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот. Хотя там не видно, Сань, воды. А, в трубу в старую шла Вот, тут старая скв... скважина. Это проработала 7 лет. А это 12. Вот она. Вот. Это 12, это вот сами делали. Не, надо тут что-нибудь... Сейчас закинем маленький камешек Ой. Да близко Близко Скважина пробурена Скважина получилась 15 метров Как и предыдущая На этом уровне хорошая вода Поэтому не стали Не стали короче Не буду материться Не стали судьбу испытывать стали на этот же уровень Водонос отличный, параметры отличные Все замечательно Компрессор пока еще не использовали Иван стоит веселый А что не веселится? Лето На вот дворе лето, а что не веселится? Погода замечательная Красота, чистота Прокачиваем скважину водичкой Вот, хорошо, когда все помогают. Да, привет! А что в советское время как? -мо, дружно все было, делали. И да, и, и дома вместе строили, и мазали вместе, и что только не делали. Ваду будем качать, нефть, нефть идет. Сейчас я! Ликероводочный завод, я! я! Да стойте, стойте, у вас, говорит, отдельный наряд. Держи, ага, там, чтобы... Да, мне... Я... Я И отлично Так, Санек уже запустил насос, слышу Первый запуск Закрыл, да? Идем воду хорошую Да-да, Вань, все будет нормально Даешь хорошую? Воду? Наверное Слава да. Сейчас. Еще не до конца закачал. Так, Я так, у тебя порядка, видел там вторая да, новая. Зачем двадцатые пойдет? Да. Да. Дай попробую тут. Свой насос сняли И поставили Хозяйский вон скважина пока нарастили сделали летний вариант потом надо будет продолбить вон там вон. И, и прокопать и все будет четко труба опускается вода поднимается Сейчас закачаю. Ты Там же закачивается, да? Да, да, правильно, да, правильно, правильно, правильно. Ой, нормально качает, прокачается, будет светленькая, хорошая. 600, 600 ватт, да, все, Беломост там стоит. Х600. Самый мощный Х13 был, по крайней мере. Сейчас не знаю, может, что-нибудь уже мощнее выпустили. Опа! Да, за светлая да. Спасибо, ребята. Доволен, Иван? Да, да. Рома. Спасибо. Светлая баква. Засилей, да. Засилей, да. На да. Засилей, да. да. да. да. На да. Засилей, да. Засилей, да. Засилей, да. да. Засилей, ну, да. Засилей, да. Засилей, да. Засилей, да. Засилей, да. До свидания. Погнали. Погнали. Погнали. Сальцо. Э, сальцо. Два года нормально. Давай, ребят, спасибо большое вам. Будем держать вас на связи. Да. Не, не переживай, не вот не кончится. Если что, спасибо за просмотр. Ставь обязательно лайк. Подписывайся на канал. Всем удачи и пока, парни! 16 июня, скважина номер один. Погодка наладилась, дожди ушли. Лето стало похоже на лето. Скважины в этих местах есть по 28 метров, по 8 метров, по 9, по 13, по 18.